Сёрен Керкегар. Понятие страха. Глава 2. Параграф 2. Субъективный страх. Чем рефлективнее человек осмеливается полагать страх, тем легче, как может показаться, ему позволяют преобразоваться в вину. Здесь важно, однако же, не запутаться в приблизительных определениях. Важно, что никакое больше не может осуществить прыжка, и никакое легче не может сделать это более легким объединение действительности. Если этого не придерживаться четко, возникает серьезная опасность внезапно наткнуться на такое явление – в которой все происходит настолько легко, что переход становится простым переходом. Или же опасность будет состоять в том, что все идеи так никогда и не смогут прийти к заключению, поскольку чисто эмпирическое наблюдение никогда не может быть полностью завершено. Потому хотя страх и становится все рефлективнее и рефлективнее, Вина, которая вдруг появляется в страхе вместе с качественным прыжком, будет содержать в себе ту же степень исчисляемости, что и вина Адама. Страх же будет иметь ту же самую двузначность. Стремление отрицать, что всякий последующий индивид обладал, или можно предположить, что обладал состоянием невинности – соответствующим аналогичному состоянию Адама, будет крайне возмутительным для каждого, вместе с тем это будет препятствовать всякому мышлению, поскольку тогда окажется, что должен быть такой индивид, который никогда не был индивидом, но относится к своему роду просто как его представитель. Хотя при этом его надо будет рассматривать в определениях индивида, то есть как виновного. Страх можно сравнить с головокружением. Тот, чей взгляд случайно упадет в зияющую бездну, почувствует головокружение. В чем же причина этого? Она столько же заложена в его взоре, как и в самой пропасти – ведь он мог бы и не посмотреть вниз. Точно так же страх – это головокружение свободы, которое возникает, когда дух стремится полагать синтез, а свобода заглядывает вниз, в свою собственную возможность, хватаясь за конечное, чтобы удержаться на краю. В этом головокружении свобода рушится. Далее психология пойти не может – да, она этого и не желает. В то же самое мгновение все внезапно меняется. И когда свобода поднимается снова, она видит, что виновна. Между двумя этими моментами лежит прыжок, который не объяснила и не может объяснить ни одна наука. Тот, кто становится виновным в страхе, становится настолько двойственно виновным, насколько это вообще возможно. Страх – это женственное бессилие, в котором свобода теряет сознание. С психологической точки зрения грехопадение всегда происходит в состоянии бессилия. Однако одновременно страх – это самое эгоистичное чувство из всех. И ни одно конкретное проявление свободы не бывает так эгоистично, как возможность любой конкретности. Это опять-таки превозмогающий все фактор, который определяет собой двузначное отношение индивида, симпатическое и антипатическое. В страхе содержится эгоистическая бесконечность возможного, которая не искушает, подобно выбору, но настойчиво страшит. Ангстер. Своим сладким устрашением. Беангстелсе. В последующем индивиде страх становится рефлективнее. Это может быть выражено тем, что ничто являющиеся предметом страха, вместе с тем все больше и больше превращается в нечто. Мы не утверждаем, что оно действительно превращается в нечто или действительно обозначает нечто. Мы не утверждаем, что теперь вместо ничто тут полагается грех или что-то другое. Ведь тут для невинности последующего индивида справедливо все то же самое, что и для невинности Адама. Все это существует только для свободы и существует только постольку, поскольку сам единичный индивид полагает грех в качественном прыжке. Стало быть, ничто страха превращается здесь в переплетение предчувствий, которые, отражаясь друг в друге, все ближе и ближе подходят к индивиду. Хотя опять-таки, будучи рассмотрены по существу, в страхе они снова обозначают ничто. Надо лишь заметить, что это не такое ничто, к которому индивид не имеет никакого отношения но ничто, поддерживающее живой союз с невидением невинности. Такая рефлективность есть предлос... предрасположенность, которая еще до того, как индивид становится виновным, означает ничто, рассмотренное по существу. Между тем, когда он становится виновным в качественном прыжке, он выходит за собственные пределы, в предпосылке. А поскольку грех предопределяет себя, это происходит не перед тем, как он полагается. Это было бы предопределением. Но предполагается как раз тогда, когда полагается грех. Теперь рассмотрим подробнее это нечто, которое... В последующем индивиде может обозначать ничто – страха. В психологическом исследовании оно поистине выступает как нечто. Однако психологическое исследование не забывает. Там, где и на индивид через это нечто прямо становится виновным, всякое рассмотрение оказывается снятым. Стало быть, это Нечто, которое в строгом смысле слова означает первородный грех, есть а. следствие отношения между поколениями и б. следствие исторического отношения. Music